Воспитание детей и их восприятие животных и вообще дрессуры и всего, что происходит в цирке, они должны видеть это из первых уст, можно так сказать. И очень интересно всегда почему, потому что дети задают вопросы. Для любого ребенка просто даже в микрофон что-то сказать, это очень такой вот волнительный момент. Я дрессурой занимаюсь уже 33 года. Из всей своей жизни, большую часть своей жизни я начала помогать своему папе Михаилу Багдасарову, народный артист России. Я начала ему помогать с 15 лет в качестве ассистентки. Артур в 15 лет уже вышел в Манеж в качестве артиста.